Здравствуйте, дорогие товарищи! С вами Вести Волкон и я, ведущий Тюняев Владимир. Мы сегодня поговорим и прокомментируем фильм, который вышел на НТВ, про 5G. В 2025 году треть высокоскоростного мобильного интернет-трафика будет передаваться по сетям 5G. Такой прогноз дает один из российских операторов связи. Словам экспертов, новая технологии даст импульс для развития беспилотных автомобилей, телемедицины и умных домов. Сделает проще жизнь для миллионов людей. Надо, когда вы, э, комментаторы, ссылаетесь на экспертов, называть фамилии, имя, отчество, какие выводы и какие публикации они сделали. Потому как эксперты экспертами в данной области не Являются, они являются экспертами в смысле а, технологии применения данного устройства или технологии применения 5G. Но учитывая то, что это вредный фактор окружающей среды, и мы с вами подвержены постоянному облучению, прежде чем внедрять что-то, всегда и во всем. Делаются предварительные клинические испытания любой технологии. Поэтому ведущие нас обманывают. Им следовало бы, у экспертов, которые занимаются гигиеной, медициной, нормированием, узнать, насколько вредна данная технология и какие последствия ожидают нас от внедрения данной технологии. Экологические активисты и военные выступают против развития 5G-сетей. В самом ли деле новые вышки будут распространять излучение, от которого и шапочки из фольги не помогут? Пятое поколение беспроводной связи — это не просто быстрый интернет в кармане. Ожидается, что технология 5G без преувеличения изменит мир. Можно назвать это технологическим прорывом. Куда технологический прорыв? Во что технологический прорыв? себе, уважаемые товарищи что такое 38 гигагерц это 3 миллиарда 800 колебаний в секунду это несущая частота конверсии расширение диапазона конкуренции между компаниями приводит к тому что насыщение эфира становится чрезмерным Представьте себе, в одной точке ставится несколько излучателей, которые будут передавать сигнал на частоте 3,8 ГГц. И это суммируется в виде плотности потока энергии, которая будет вас, первое, нагревать, второе, изменять клеточный обмен и, в-третьих, делать вас, простите, дураками. То есть э, наша страна вымирает. И не в последнюю очередь от а внедрения в данном случае технологии связи все больше и больше разрастающиеся как грибы и излучатели, которые излучают электромагнитную энергию, которая вредна, и это доказано. Можете посмотреть по ссылке на дайджес на нашем канале. Звучит довольно жутко. И помимо этого, это постоянно. 24 часа в сутки мачта генерирует этот сигнал. Если мачта в поле вашего зрения, вы подвергаетесь ее излучению. По правде говоря, даже если вы не видите ее, вы находитесь под ее воздействием, если вы на таком расстоянии от нее, поскольку излучение проникает сквозь бетонные стены и прочее, которое немного ослабляет его, но не слишком. Если вы в пределах двух-трех сотен метров от мачты, вот чему вы подвержены круглые сутки. Протесты против новой технологии в Варшаве. Шествие в Нидерландах, да, с шапочками из фольги. Митинг против. Пятого поколения связи в Великобритании. Главный страх протестующих – опасение, что их облучают. Тренд против 5G в Европе задали эти три женщины, лидеры экологической организации «Фреквенсия». Problem... Большая проблема с технологией 5G, ее еще не тестировали должным образом. Государство хочет установить 5G везде, без надлежащего исследования. Почему правительство, министерство здравоохранения не исследуют технологию 5G? А я скажу, почему. Потому что однозначно будет сделан вывод, что технология вредна для здоровья. Так как это было давным-давно исследовано, еще в 50-е, 60-е, 70-е годы и в нашей стране, и за рубежом. Только у нас подход был более строгий. Мы рассматривали организм человека как целое. А американцы, европейцы... По степени возникновения каких-то заболеваний. Поэтому у них нормативы были как минимум в сто раз выше, чем наши. И до сих пор они эти нормативы используют в нормировании. В данном случае здесь, в этом сюжете, не говорится ни одного слова о а нормировании. Сколько времени можно пользоваться? Подтверждение они предоставили даже специалиста, который при нас правил измерения возле базовой станции пятого поколения. Давайте измерим излучение, идущее от этой башни. About Мы видим 1500 микроватт на квадратный метр. В пересчете, значит, это 0,75 вольт на метр. Немного выше, чем рекомендованный показатель для улицы. Переводчик, видимо, ошибся, так как 1500 микроватт на сантиметр квадратный. Это плотность потока энергии. А 0,75 вольт на метр. Это правильно. И представьте себе, у нас норма 10 микроватт на сантиметр квадратный. Это норма, которая действует сегодня в Москве и на территории Российской Федерации. Это тепловые эффекты. А о тепловых эффектах вообще никто не говорит. Но вы посмотрите дальше на тему рассмотрения вопроса вреда от 5G в Конгрессе, который слушается. Народ потихонечку просыпается, начинает э, понимать, что в принципе это несет гибель человечеству как интеллектуальную. Так и физическую. Почти все страны устанавливают свои уровни воздействия на человека для беспроводных технологий, основываясь на рекомендациях Международной комиссии по излучениям, не имеющих никакого отношения к последствиям долгосрочного воздействия беспроводных технологий на здоровье человека. Итак, если я совершаю звонок, давайте я позвоню. Если вы звоните, это будет постоянно, поскольку вы устанавливаете двустороннюю связь. Окей, давайте попробуем. Пока мачта не примет, это идет соединение. А вот теперь он в режиме вызова. Это идет вызов. Эта волна исходит от моего телефона к базовой станции, передается от нее дальше. А это вызов принят. Просто ужасный звук. В общем, вот что ваш телефон излучает сквозь вашу голову все это время, пока вы разговариваете по нему. Это виртуальная реальность, это дополненная реальность. Большее число людей, которым одновременно, которые одновременно могут сказать, пользоваться этой информацией. Это передача, естественно, рекламирует сеть 5G, то есть технологию 5G. И это приведет 100% к очень печальным результатам, которые будут естественны после внедрения этой технологии. И сейчас мы уже наблюдаем. По словам экоактивистов, работающие под подстанции уже сейчас пагубно влияют на здоровье. У нас нет точной статистики, но люди, живущие в районе станции 5G, жалуются на головную боль, сильный звон в ушах, проблемы с сердцем. Я испытывала головокружение, частые и острые головные боли. У меня был плохой сон. И вдруг, как гром среди ясного неба, у меня обнаруживают рак груди. Мы составили список всех 77 человек, проживающих в окружающих домах. Из этих 77, сколько человек испытывали проблемы со здоровьем? Где-то в районе 70%. 70%? Люди годами испытывали проблемы со здоровьем, плохой сон, сыпь на коже, уплотнение в груди или рак. И я считаю, что это массовое... Всемирная проблема. С тех пор, как выяснилось, что мы не были единственным очагом раковых заболеваний вокруг мачатой мобильной связи, таких очагов множество. В 2012 году, в 2012 году, господин Онищенко выпускает металлические рекомендации, которые говорят о том, что дети, стажированные 10 лет, приобретают палеомы головного мозга, то есть онкологию. Рост онкологии у всех на слуху и на лицо. И это подтверждает то, что... Фактор электромагнитных полей является первостепенным, потому что в эфире постоянно круглосуточно создается напряженность поля, а это вредный фактор. И никто не заикается о том, что надо использовать средства защиты. Поэтому мы говорим, товарищи, объединяйтесь и протестуйте, и внедряйте дозу эффекта, особенно для детей. Особенно в школах эфир постоянно напрягается, постоянно воздействует на человека. Вы можете посмотреть таблицу Минина 1974 года, 1974 года, где каждая частота, несущая, воздействует на какой-либо орган, в итоге приводит к тем или иным заболеваниям. А в итоге у нас, если вы по статистике посмотрите, мензераловские отчеты, то ежегодно вновь проявленные болезни около 100 110 миллионов только вновь диагностированных заболеваний о чем это говорит о том говорит что население больное я уж не говорю о том что они пользуются не думая ни о чем системами беспроводной связи да она дает определенные блага но всему есть мера ведь. Мера и элементарные средства защиты. Вы же в реактор входите в ядерный в костюме защитным. А ведь болячки, которые возникают у работников атомных станций, по словам профессора Никитиной одинаковые возникают и у тех, кто пользуется мобильной связью. Оборудование пятого поколения позволяет обмениваться большему количеству абонентов большим объемом информации. Человек не может эту информацию усвоить, освоить и применить. Потому как даже сегодня более 90% наших пользователей сетями, и 3, и 4, а тем более 5G, подвержены а, как раз виртуальной реальности, живут в этой виртуальной реальности. И усваивают они информацию, которая дается им из этой реальности, или не усваивают? Никто не знает, кто проводил эти исследования. Кто исследовал то, насколько эта информация и насколько вообще это 5G влияет на организм человека? Так, ну что, начнем мериться с трафиком. Именно так. У меня в руках телефон, который подключен к сети 4G. Что у вас? А у меня телефон, который подключен к нашей тестовой базовой станции сети пятого поколения. На старт, внимание, марш! Ох, какого шустра все. Да, сразу же начинается. У меня почти гигабит, это 905 мегабит, а у вас средняя нормальная скорость для LTE это 34 мегабита. Иными словами, в этот момент скорость скачивания по 5G в 26,5 раз выше Прогресс на лицо. Вы не усвоите тот объем информации, который будет с такой большой скоростью поступать к вам. Вы сейчас можете посмотреть на любых пользователей, которые едут в электричке, в метро, которые как делают? Просто вот так листают, листают, листают, не сосредотачиваясь на самой сути того, что они смотрят. А это, извините, приводит к чему? К деградации человека. Вся реклама идет на то, чтобы ребята используйте, будете счастливыми, будете сидеть в виртуальной реальности. А кто будет работать, кто будет сажать огороды-то? Кто будет растить хлеб-то? Что есть-то будете. Вот результат того, что несет в себе технология 5G. Как правительство и компании, которые внедряют эту технологию, будут социальные вопросы решать? Никто на эти вопросы не отвечает. А будет проблема и большая проблема, это точно. Поэтому используйте средства защиты Neutronic, используйте на всех устройствах, изучающих. и мы надеемся, что и власти, начнут применять средства защиты коллективные, которые разработаны, которые можно внедрить и поставить, и обезопасить население, если есть на то воля властей и воля народа, которому надо уже давно задуматься о своем здоровье. С вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. Благодарю за внимание. До свидания.